Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 17 марта 2017 года. Меня зовут Пей Максим Владимирович, я из города Новосибирска. Будем снимать ролик, который участвует в видеоконкурсе лучший видеорецепт блюда в Казани от магазина Вики Март». Сегодня мы будем готовить рыбку рыбку кита ну, в данный момент у нас кижуч э, с овощами в казани берем так как так, возьмем рыбку отделим у нас шмот то есть то бишь, снимем филе и будем обжарить его вот так вот потихонечку Немножечко сменила фигушку. нарезаем чтобы маленько немножко подмарина сейчас все нарежем сейчас я подготовлю рыбку и далее расскажу вам что нужно делать так итак я нашу рыбку нарезал вот примерно вот так вот такими кубиками она выглядит Ну, в то же время решил сделать наггетсы куриные взял грудку и филешку филешку куриную и нарезал тоже вот такими кусочками Далее мы его будем уговаривать. Так, чтобы замариновать рыбу, нам понадобится соль, перец. Он дал больше сока его немножко вот так вот помнил. берем соль присаливаем так не особо много перчим ну, соли где-то чайная ложка ну, пол столовой перца где-то пол чайной ложечки и оставляем минут на 20-30 ну, подмариноваться. Я каплю еще немножко немножко растительного масла. Все, вставляем в сторонку, и оно у нас будет мариноваться. В этот момент мы подготовим овощи. перец желтый. для красоты блюда взяли разные цвета перцев берем режем их перец нарезаем кубиками чтобы как отделить легко от семян так вот отрезаем ножку корнеплодку и срезаем вот так вот перчик полосочками то есть получается сердцевинка легко удаляется все далее берем ну, остатки семечек тоже уберем чтобы они нам они нам ни к чему берем перчик и нарезаем его кубиками полосками можно всякое разное я буду резать кубиками кубики где-то 40 сантиметр на сантиметр полтора на полтора там у кого, как, у кого как получится там точных стандартов никаких нету просмотром как я нарезаю перец как подготовлю все я, мы продолжим с вами дальше видеосъемку итак, итак, перчик мы нарезали получился вот такой вот красивенький желтый красный перец также будем нарезать кубиками 4 луковицы средненьких небольших еще я решил добавить Случковый фасоль и немного морковки тоже нарежем кубиками. И все. И будем... Наша рыбка почти подошла уже. Лук нарежу кубиками. Тоже как бы не мелко, не крупно. 4-5 дубчиков чеснока Я уже растопил, угли подготавливаются, сейчас поставлю казан и пойдем на улицу. взял муку перемешал с сухарями 50 на 50 где-то посолил поперчил немножко и взболтал два яичка теперь будем обваливать наши наггетсы яичко сухарики у нас домашние яички у нас домашние все должно быть очень вкусно вот таким образом так такую вот операцию проделываем со всей курочкой нагетсы мы обваляли получились вот такие вот у нас нагетсы теперь будем обваливать нашу рыбку я буду валять в крахмале также буду обваливать и складывать на досточку вот таким образом каждый кусочек обваляем чтобы она запечаталась и весь сок остался внутри когда мы будем готовить когда она будет сочная вкусная мясистая вот таким образом все это делаем. Так, друзья, масло нагрелось. Мы начинаем упускать нагрелось. Масло где-то грамм синтоп я налил, сказал. Половину из я еще обмакнул кукурузные хлопья. Будем пробовать так. А, масло нагрелось, отлично. Насправится моментально До такой степени обсталилась масса Я даже не знаю какая там температура Хорошему бы даже убавить маленечко Вот это они моментально взяли, сразу моментально. Наверное, даже кубали минуты. К температуре. Будем ждать минуты 33. Сегодня у нас минус 7 градусов на улице. Погода, конечно, так себе. Ну, тепло, полностью. Весение, такое уже настроение, таким. Можно сказать, шикарная погода. Ветра нету, фильм полностью. Казан чугунный, 16-литровый, супер. Толщина стеночки сантиметр. Шикарный казан. Мне очень нравится. Спасибо магазину, конечно. Огромное спасибо. 4 минут еще наверное, пожарим и будем доставать уже практически подходит к готовности Так, собачка, уходи Так, друзья, ну прошло 4-5 минут, наверно вот. вот в таком виде выглядят наши наггетсы будем их доставать Домашний коэффициент. Вот и все. Вот так вот за пять минут пожарили наши нагетсы. Сейчас будем закладывать рыбу. охватывается, конечно, моментально думаю, что минуты 3-4 тоже пожарим и будем доставать Где-то вот так вот жарится рыбка наша, думаю, что скоро минуты через две будем доставать. Так прошло, наверное, минуты 4-5, рыбка в практически подошла, немножко осталось, еще полминуточки я сейчас пожарю и будем доставать. В принципе, я думаю, что готово Если что, потом дотушится с овощами Вынимаем ее так старое масло сливи наливаем новое грамм 50-70 не больше подождем масло нагреется и будем так масло нагрелось опускаем лук Пожаряч, слегка, чтобы стал мягенький, то есть чтобы не пережарить его. Лук поджарился, опускаем морковку. Минут 5-7 потушу морковочку, и следом пойдет перчика. Нет, наверное, сначала фасоль, а потом будем пускать перец. Да. Запах лука, наверное, самый вкусный запах в мире, запах жареного лука. морковочки обжарится, так как она все равно будет тушиться. Добавляем фасоль, выкладываем фасольку нашу. Надо подкинуть жару немножко. Ну я думаю, что а, фасолька уже немного поджарилась, стоит добавить перец. Добавляем перчик. Неимоверная Буквально, наверное, полторы столовых ложки соли на это количество будет достаточно. Потерчим черный перец молотый, где-то пол чайной ложки. И жгучего, красненького, тоже добавим. поджарил сейчас добавим 3 ложечки 3-4 ложки пасты томатной примерно пол стакана водички Фу. собачка у нас тут бегает любопытная Везде свой нос тует. Закроем крышкой и будем тушить. Тут открываем крышечку. Вот, овощи потушились. Сейчас порог уйдет, на улице не очень тепло. она и так кипит опускаем нашу рыбочку перемешиваем мешали, закрываем и еще 5-7 минут потушим Прошло 7 минут. Смотрим, что у нас получилось. Получилось чудесное, очень вкусное, пахнущее. Я думаю, и на вкус тоже шикарное блюдо. Попробуем на соль маленько. самое оно все самое оно ну вот где-то так примерно ребята, блюдо быстрое можно сказать для поста делается максимум вместе с заготовкой всех овощей нарезкой, помывкой разделкой где-то полтора часа, наскоряк, очень вкусное, диетическое блюдо. Так, друзья, наше блюдо рыба с овощами приготовилась, мы выложили, получилось вот такое вот интересное блюдо. И вот такие вот нагетсы получились у нас, так и на закусочку. Ну, всего доброго, до новых встреч!